Всем привет, с вами Валерий Акас, и мы снова находимся в Дурко-Симулятор. В этом видео мы узнаем, сколько концовок есть в этой игре, и как и чем они заканчиваются. Ну, я желаю вам приятного просмотра. Поехали! еще раз свое имя вот эти вот моменты диалога я пропущу чтобы это видео не было длинным и не было похоже на прохождение кстати видео по прохождению этой игры уже есть на моем канале вот сейчас в углу всплывет подсказка и в описании я тоже оставлю ссылку на это видео Первый так создать шанс выбора. То есть нам тут предлагают убежать с дурки или остаться. В прохождении мы ничего не делали. А сейчас попробуем убежать. Я убегу. Вы пытаетесь выбраться, но ничего не получается. А ну, видите, у этого Валера с ко мне. Дверь в палату открылась. А ну пошли с нами, Валера Гасс? Вас начали толкать. Ну что, как тебе тут? Не очень. Почему это? Просто. Вас кинули обратно в камеру. Как они могли так со мной? Ну вот, собственно, как видите, ничего не поменялось. То есть какое-то вот изменение произошло, но при этом нас опять вернуло в эту камеру и мы знакомимся с Лемурзином. То есть это не концовка будет. Давайте продолжать, тогда. Привет, М. Эм, привет. А что ты тут делаешь? Сижу. Оригинальный ответ. Хорошо, а хочешь колокольчик? Нет, какой колокольчик, что? А зря, он ведь так освежает. Так, начинаю операцию. Но мы снова вернулись на главную линию сюжета, и поэтому я снова перемотаю. Так, в прошлый раз мы выбрали первое. Давайте примем душ. Пойду в душ. Вы пошли в душ. Проходи, не задерживай. Mm -hmm. Я сказал, проходи. Ног. О, привет! <связь> О, ты жив! Конечно, я жив. Они меня не смогли поймать. Эм, что? Как они тебя не смогли поймать, если ты сейчас рядом с санитаром стоишь. Да. Кто выключил свет? Не знаю, но это странно. Так, вы оглушены, то есть... Ага. А, ну, то есть мы опять вернулись на главную линию сюжета. Давайте перемотаем назад и выберем третий пункт «Ничего не делать». Так, давайте ничего не будем делать. Ничего не буду делать. Вы опять ничего не делаете? Помоги мне! Но вы снова ничего не делаете. Да помоги мне уже. Ну ладно, помогу. Ага, что ты нам сделаешь? Зачем вам ли муж? Спасибо, Валера Касс. Ну, опять. Опять вернула на главную линию сюжета. Хорошо. Давайте тогда дальше. Так. Сейчас мы вот находимся на базе Заганочной. Это тот самый момент, когда мы, так сказать, голосуем атаковать или не атаковать. В прохождении мы согласились с тем, чтобы атаковать. Сейчас попробую нажать. Давайте подождем. Мне кажется, опять вернется на главной линию сюжета. Нет, давайте подождем. Нет, мы не можем ждать. Мы должны начать операцию прямо сейчас. Что скажете? Еще раз. И давайте еще раз. Нет, давайте подождем. Нет, мы не можем ждать. Мы должны начать операцию прямо сейчас. Вот как вы видели я несколько раз попытался нажать Эту кнопку на вторую Но все равно ведет К этому моменту Ну и зачем то добавлять вот Это вот право выбора, так скажем Если все равно придется атаковать Зачем? Не понимаю Ну и как вы поняли Снова перематываю Так, вот теперь мы Находимся в офисе дурки. Сейчас тот момент, когда на нас нападает санитар. Что будет, если нажму пропустить ход? А, А, ну, значит, это просто битва. Да. Так, вот мы убили санитара. Так. М -м, вот мы у компьютера. Так, пароль 2077. А, подожди, а если мы пробуем тот пароль? 1234, что будет? Ага. <смех> пароль меняется здесь. Да ладно. Сейчас я удивлю. Думаю, тут такого не будет. Ага. 1337. <смех> Добро пожаловать. Так. В прохождение мы сначала... Закрыли портал, потом выключили оружие и потом вышли. Что, если я пробую сразу выйти с компьютера? А. Ага. А, то есть закрыть портал это наша основная задача. Да. Давайте на всякий случай сохранюсь и мы продолжим. Все, сохранился. Так, выйти мы не можем пока что. Давайте закроем портал. Все, портал закрыт, И теперь попробуем выйти. Сможем выйти? Да. Все, вышли, пропускаем. Ага. Пушки активированы. Что сейчас будет? Убьют что ли? Цель найдена. Стрельба. Валяракас, тебя убили. Вот она, вот она концовка, первая. Так, вот это была первая концовка. Сейчас я загружу тот момент и мы продолжим. Вс ⁇ Так. Закрыть портал. Закрыли. Давайте отключим оружие, чтобы посмотреть, что там дальше будет. Все, уходим. Так. Тут тоже самое будет, да? Угу, понятно. Получается вторая глава. Мы сейчас снова в дурке. Нас опять поймали. Так. Мы нажимали убежать. Теперь я приму поражение. Вы в растерянности пытаетесь что-то придумать, но это безнадежно и вы начинаете быстро выбираться. Нужно выбираться отсюда, иначе меня убьют. Вот так что... Как я вижу, у тебя не вышло убежать, верно? Да, но я все равно выберусь. Прошло четыре дня. Хм, знал ты, очень много нам сделал плохого. Мы не можем тебя тут оставить живых. Глава дурки стрельнул в вас и попал прямо в голову. Это была мучительная смерть. Что? Мучительная смерть от выстрела в голову? Странно. По-моему, там же, типа, выстрел и все. Что там мучительного? Там вроде бы нет ничего. Ну ладно. Я так понимаю, это вторая концовка уже. Вторая. Продолжаем. Меня убили. Как ты мог умереть? Попробую еще раз пойти игру. Сейчас я снова открою этот момент, где мы закончили. И мы продолжим. Так, все. Заморозил. А сейчас мы будем убегать. Ну вот, собственно, это получается конец. Как бы второй главы. Вот все. То есть получается в этой игре три концовки. Одна заканчивается нашей победой, а две других победой команды Дурки. Но стоп. Есть кое-какой вопросик. Вот смотрите. Команда Дурки хочет забрать мою силу, чтобы захватить мир. Так? Так. Но как бы получается, что... Они меня хотят убить. Пациент, вот эти вот две концовки, которые оканчиваются победой, душки, э, в этих концовках они меня убивают. То есть они понимают, вот таким способом забирают мою силу? Или что? Борис, Или... Ну, блин. Как-то тоже не сходится. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. С вами был Валера Это был Турка Симулятор. Увидимся в следующем видео. Пока.